Здравствуйте, друзья, и здравствуйте все наши уважаемые товарищи. Сегодня в нашем очередном уже двадцать девятом уроке я продолжу рассказывать вам о жизни наших далеких и не очень далеких предков, но сначала скажу еще несколько слов о ясне. Вот слава Богу не умерла наша русская ясна, не умерла, жива она, слава Богу. Есть у нас еще глухие таежные места, где не растаял вековой снег русского духа. Есть еще в России матушки медвежьи углы, где в покое выспался наш русский медведь. Есть на Белом свете еще места, где помнят ясну, где ее изучают и где ее передают тем, кто будет ее хранить и развивать дальше. Знания о Ясне сохранились не только в глухих закоулках нашей большой страны, но и в других странах. Правда, и там тоже, в глухих и тихих закоулках… Там помнят не только свою Ясну, свои Яшты и свои Язаты, но и нашу Русскую Ясну… Вот так получилось… Некоторые сообщества людей… В разных странах вместе со своими собственными учениями сохранили и наше учение. Так происходит потому, что в этих особенных сообществах принято хранить решительно все, что попадает в руки. На всякий случай. Вот мы с вами сейчас и есть такой случай – сидим, учим и изучаем свою Ясну. А людям, хранящим и развивающим чужое, нам можно не удивляться. В настоящее время многие русские люди понаписали множество и множество книг о феншуе, о суджоке, о йоге, о карате, о вуду и еще Бог знает о чем. Русские люди перевели на русский язык много вредных, антиславянских, антирусских книг и достали из них на свет Божий много всяких черных учений. Учений чуждых и нашему духу, и нашей душе. Получается, все эти русские люди являются Хранителями чужих Учений, созданных не в нашей стране, не нашими предками и вовсе не для нас… Правда, сделали они это не от хорошей жизни. Так наша жизнь в последнее время сложилась, что им позарез до отчаяния нужно было что-то продавать. И за неимением лучшего, в таком виде они продавали свою неуверенность. В своем настоящем и своем будущем. Все эти их учения, есть их крик ⁇ Сос ⁇ спасите наши души, а то мы продолжим все это писать, продолжим писать. Ничего другого нам не остается. Некоторые наши люди на базе чужих, чуждых нам возрений и учений создали учения свои собственные, авторские учения, учения несовместимые со всей нашей историей. И жизнью. Они создали настоящую отраву, которую можно слушать только в Противогазе. … Для следования многим чужим учениям мы не годимся ну, просто физически и физиологически. Мы по-другому скроены, по-другому сделаны, по-другому собраны. У нас другие природные реакции на различные воздействия – на тело и на душу. Мы по-другому дышим. И мы сделаны другой едой. И мы ведь знаем, например, что японцы и вьетнамцы не пьют коровье молоко. Оно для них почти яд. Молоко не пьют, вы представляете? А мы его пьем до да пьем, едим до да едим от с детства и до самой старости. Вот так же дело обстоит и с учениями-норвоучениями: что русскому здоровье, то немцу смерть. И наоборот. Ясно, сейчас противостоит не только страшному Винегрету из чужих учений, не только всяческим причудам городских умников и развесистой, и набывальщине, но и официальной науке. О Винегрете и о не сейчас, а вот о науке скажу следующее – наука есть и религия, и наука есть вид протестантизма. Наука есть крайнее течение в европейском протестантизме. И сильно забегая вперед, <coughs> скажу даже так: наука есть протестантский собор. Собор не в смысле здания, конечно, а в смысле системы взглядов на устройство мира и устройство жизни на Земле. Должно быть, дорогие друзья, вам странно это слышать. Все-таки наука и религия, и религия это ведь две противоположности две противопоставленности, ведь многие многие науковцы и даже можно сказать, почти все науковцы, это убежденные атеисты. Здесь скажу следующее: атеизм, неверие в любых богов и вера в человека, есть другое крайнее течение в европейском протестантизме. Атеизм тоже вид Протестанства… то есть и Наука, и Атеизм есть Религия, то есть и Наука, и Атеизм есть Релингвия или Антилингвия- то есть они есть Антиязычество… Значит, Протестанство, Протестантизм – это протест против нашего языка, и, значит, Наука – это протест против ясны. Хотят они того или не хотят, но ученые-лингвисты, занимающиеся наукой о языке, протестуют против языка, который они изучают. И протестуют против самого устройства языка. Так получается, наука изучает объект, во многом изучая свое представление о нем. По-другому сказать, наука изучает объект, изучая отсвет от него. Ясно – это другой способ Знания, и другой способ Познания. Ясно есть Храм, а Храм есть Язык. Ясно есть Храм, которому противостоит Собор Науки. … А теперь, дорогие друзья, по делу. … В нашем прошлом, двадцать восьмом уроке, мы остановились на том, что человек жил-жил на низком берегу реки жил-жил-поживал, и со временем подружился здесь со многими животными… Сейчас всех этих дружественных человеку животных мы называем Домашними Животными. … Еще мы с вами говорили о том, что человек приручил не только многих животных, но и многие-многие растения. И главное, он приручил несколько растений Колосовых – Пшеницу, Рожь, ячмень, овес и проса. Но вместе с тем человек продолжал и продолжает по сей день ходить на охоту. Конечно, остались еще животные, которые так и остались животными дикими. И многие-многие растения тоже, так и не стали растениями домашними. Но человеку так получается, время от времени нужны и они. Человеку нужна охота. И вот интересно здесь то, что мы все говорим: я пошел на охоту, не в охоту, заметьте, дорогие друзья, а на охоту, то есть не в, а на. Значит, мы охоты называем нечто, на что можно пойти. И стало быть, мы охоты называем нечто, почему можно ходить? То есть, раз на охоту можно пойти, значит, по ней, по охоте можно и ходить. Вот так? Можно так подумать, что можно ходить по Охоте. Пришел на Охоту – и ходи по ней в всласть. Но нет. Здесь мы с вами встречаемся с особенностями русского языка. И здесь мы встречаемся с Ясной. Дело в том, что на Охоту пойти можно, но по ней ходить не получится. Разве что на лодке. Так получается потому, что исходно охотой называется не какая-то земля, не какой-то лес или поле, а так называются так воды реки, которые примыкают к ее низкому берегу. Слово охота есть русское слово. Другое чтение этого слова, как не покажется вам, уважаемые друзья, странным и невозможным, есть слово озеро. Озером или по-другому охотой. Исходно по-русски называется Речной Залив со стороны ее низкого берега… Такой залив, обычно, мелководен, а получается такой залив, как правило, тогда, когда река делает поворот и при этом отворачивается от низкого берега… Но… Но, в самом общем смысле, Озером или Охотой Исходно и по-русски называется Вся Вода Реки со стороны ее низкого берега… Вся Вода… На любом протяжении реки. Вот так, уважаемые друзья… Вода реки со стороны низкого берега по-русски называется Озером. А то, что мы сейчас называем Озером, сначала называлось Круговым Озером или Замкнутым Озером. То есть, у Озера вокруг него как бы везде низкий берег. А сам низкий берег реки, как вы, я думаю, помните, с нашего прошлого урока называется пойма. Таким образом, повторю и подытожу. Низкий берег реки называется пойма. А вода реки со стороны низкого берега, то есть со стороны поймы, называется озеро. Или по-другому, охота. Пойма реки, как вы все, надеюсь, помните, весной и осенью водами реки затапливается. А называются эти затопления весенним или осенним половодьем. Иногда пойма затапливается, можно сказать, и незапланированно. И такие потопы на пойме называются паводками. Получается, со стороны поймы воды реки есть цепь озер. В озерах вода спокойная и неглубокая. Дно озер часто зарастает камышом и Асотом. Если не считать ямы да ухабы, то почва здесь уходит под воду медленно, потихоньку, мало-помалу. И не забывайте, уважаемые друзья, пожалуйста, о каких именно озерах сейчас идет речь. Пойти на охоту означает пойти на озеро. Но не плавать, конечно. Дело в том, что если смотреть на пойму со стороны воды, то, получается, пойма находится над водой… То есть, она находится как бы на воде, а значит, она находится на озере… Или, по-другому, на охоте… Значит, если вы идете по пойме реки, значит, вы находитесь на охоте. Получается, для того, чтобы пойти на охоту, нужно прийти в пойму реки. Вода – это Охота, а Пойма – это На Охоте. Интересно, что Рыбалка находится здесь же, в Пойме реки. Припойменная Вода реки называется не только Озером или Охотой, она же еще называется Рыбалка. То есть, пойти на Рыбалку есть то же самое, что пойти на Охоту. Пойти на Рыбалку означает пойти на Рыбную Охоту. Находиться и на Рыбалке, и на Охоте означает находиться в одном и том же месте, в пойме реки. Вода – это Охота или Рыбалка, а поймы реки – это и на Охоте, и на Рыбалке. Кстати, множество рек имеют названия, которые происходят от слова Охота. Например, несколько рек с названием Ухта на севере Европейской части России, или, например, реки Ахтуба, Ахтыл. Ахтырка, Охта или Охотка, или река Охота на Дальнем Востоке, на севере Хабаровского края… Правда, наука почему-то считает, что название реки Охота – это не русское название. Что эту реку так назвали не моряки и казаки, пришедшие в эти места, а местное население… Местное население, вроде бы как упростило это слово, слово Акат. И на их языке означает просто река. Но слово охота в русском языке тоже означает просто река, правда, только с одного ее берега. Река Охота впадает в охотское море. Она так называется от того, что она во многих местах лесиста и неглубока, и на ней просто прекрасные рыбалка и охота. Здесь происходит нерест красной рыбы и нерест осетров. Ну, что может быть прекраснее такой рыбалки? Рыба прямо меж рук плавает и сама тебе в руки прыгает… Впадает река Охота в море, тоже неглубокое, и это море называется Охотское море. Но у Охотского моря есть одно очень интересное название под названием. Местные моряки рыболовного флота называют свое море Ахотаморка. Там говорят, что слово Охотоморка – это такое сленговое словечко рыбаков. Но, на самом деле, название Охотское море можно понимать как озерское море, то есть Охотское море есть Озеро море или Море-озеро, пригодное для рыбалки. А слово Охотоморка можно понимать как Озероморка и, скорее всего, так его называют за то, что оно в некоторых местах мелкое, как озеро. Но во многих местах это море довольно глубоко. Охотское море, море как море. Вот такое у нас есть рыбная морка-моречка. О слове море мы обязательно скоро поговорим. А сейчас о воде. Вода – русское слово. Слово вода есть сильное сокращение исходной основы. По правилам сокращений, начало слова сократилось в букву Ижица, а его конец сократился в букву Д. В русском языке буква Ижица в одну сторону читается как буква В, а в другую как Н. Исходно в слове вода первой буквы является не В, а Ижица. Поэтому слово вода в обратную сторону читается как Дон. Вода на языках некоторых народов так и есть, Дон. Но часто букву Ижица и в ту и в другую сторону читают и как букву И, и как букву В, и как букву Н. Мы об этой особенности буквы Ижица часто говорим. Вода ⁇ сложное слово. Перед первой буквой в нем еще есть и слабочитаемые буквы, которые в современном письме не пишутся, и в современном чтении не произносятся. Таким образом, слово ДОН есть сокращение слова ДОНТЬ, которое можно записать как ДОНТЬ, а прочитать это слово можно как дофть или ДОИТЬ. Если Ижицу разложить, то слово ДОНТЬ может быть в виде ДОИЖТЬ, то есть слово Дождь происходит от слова Вода. Слова Дождь и Вода есть слова одного извода. Не стану я сейчас вас, уважаемые друзья, грузить изводами и просто скажу… Со словом Вода в одном изводе состоят русские слова Дон, Дождь, Плавать, Нырять, Невод, Двигать, Двина, Волга и Этиль и нерусские слова Васер, Ватер и Фарватер. Теперь о слове половодье. Слово половодье состоит из двух слов поле и вода. Объединяют эти слова в одно слово соединительная буква О. Я уже говорил, что если идти от воды, то за поймой реки следует поле. В поле есть первая сухая земля. Поля тянутся вдоль поймы реки. Значение слова поле есть открытость или простор. Другие чтения слова ⁇ поле ⁇ есть слова ⁇ поуле ⁇ и примерно ⁇ поуджа ⁇ Сейчас слово ⁇ поуджа ⁇ стало произноситься как ⁇ пуще ⁇ Слово ⁇ поуджа ⁇ писалось раньше с буквы ⁇ Ж ⁇ которой сейчас в нашей азбуке нет, но которая раньше в нем была и которая стояла вслед за буквой ⁇ Д ⁇ в составе круга ясных так называемых лунных букв. Буква дж осталась только в западных языках, а в русском языке она везде заменилась либо на букву д, либо на букву л. Вот так, дорогие товарищи. Слово поле и пуще есть разные чтения одного и того же написанного слова. Это одно и то же. Конечно, от слова пуще происходят слова пускать и отпускать. Эти слова, как, как вы понимаете, связаны с понятиями Воля и Свобода. А старой формой слова Пускать было слово Пущать. Во времена весеннего и осеннего разливов воды реки затапливают всю ее пойму и вплотную подходят к полю. А иногда при очень большой воде они, они затапливают и даже поле. Поэтому Половодье – это затопление поймы реки. И это подход Воды к самому Полю. По-другому Половодье называется Водопольем. Да, в этом слове слова Поле и Вода стоят в другом порядке, но правильно и исходно – Половодье. Здесь вторая часть слова Водье есть нашествие воды или покрытие водой. Иногда Половодье бывает большим и даже очень большим, и тогда Вода затопляет и пойму и уходит от Поймы на Поля. Большая Вода половодье или Паводка, затопившая и Пойму, и Поля, по-русски называется Пучина. Другими словами, Весной Река Вспучивается, и во время Разлива Пучина накрывает не только всю Пойму, но и накрывает окружающие Поля. Слово Пучина одного извода со словами Пуч, Пучить, Пузырь и Пена. Мы к этому слову пучина будет случай еще вернемся. Если смотреть на поля с воды реки, то за поймы и за полями начинаются кусты, заросли, одиночные деревья и небольшие лески перелески. А за этими кустами перелесками лес, настоящий лес. Вот так природа от полосы реки так и отходит полосой, полосой, полосой отползает, полосами… Кстати, всякий, кто ползет, оставляет за собой след – Полосу. И слово Полоса одного из вода со словами Ползать и Лазать. … Здесь, дорогие друзья, нам нужно немного передохнуть. Сейчас нам для ясности предстоит внимательно еще раз пройти, проползти по всем природным зонам, по всем полосам – от самой воды и до самого леса. И мы оставим на этих полосах природы свой след, свою полосу, полосу понимания жизни. Поставим на них свою печать. Итак, начнем с вот реки. Вся низкая сторона реки со стороны ее низкого берега называется Озеро. Тихие заводи на этой стороне есть цепь озер. Все озеро реки можно назвать ее Озерной полосой. Или по-другому всю эту полосу можно назвать полосой охотной. Затем пойма. Полоса пойма идет вдоль воды. То есть она идет вдоль озера или вдоль охоты. И эта полоса поймы затопляется во время разливов. За пойменной полосой следует полоса полей. Граница между поймой реки и полями, как правило, хорошо видна. Она часто приметна. Хорошо видно, докуда доходит в разливах вода. И поля иногда тоже затопляются. За полями идет полоса редколесья. На низком берегу реки лес начинает расти только поодаль от ее вод. Многие виды деревьев не хотят вырастать там, где часто приходится оказываться в воде. Редколесья это кустарники, одиночные деревья или их небольшие группки. А за этой полосой уже настоящий Лес… Вот так… Вот такие у нас есть природные полосы… И такова их природная последовательность… И печать наша на них такова… озера, Пойма, Поля, Редколесье, Лес… … Что это за Редколесье такое, спросите вы? Да это Роща. Редколесье есть Роща… Роща называется Редкий Лес, Перед Лесом Густым… Можно сказать, что Лес начинается с Рощи… Буква Р, с которой начинается слово Роща, есть очень часто используемая в нашем языке буква. Но в наших разных русских словах происхождение этой буквы разное… Например, в некоторых словах буква Р есть соединение двух букв буква G и буквы Q. Сейчас в нашем языке их обеих нет. Не осталось у нас в азбуке ни той, ни другой. В латинском языке они обе остались, и во всех западных языках тоже. Эти буквы есть G и Q. Буква G у нас перешла в букву И, D или G, а буква Q. В старом языке либо заменилась буквами К или Г, либо она перешла в букву Фита, которая во многих словах стала читаться как буква О, F или Т. Поэтому на написании буквы R у нас есть Палочка G плюс Кружочек, а в латыни Палочка G плюс Буква Q. Поэтому, например, русские слова Куст и Рост есть одно и то же слово. И слова Куща и Роща тоже… Правда, иногда в латинских языках эти Палочка и Кружочек тоже соединяются… Но они соединяются не в букву R, а в латинскую букву Б… Просто Кружок пониже… И тогда у итальянцев, например, получается не Роща, а Боща… Роща по-итальянски есть Боско или Бощетто… Или Бошетто… У французов роща ⁇ Буше, а у немцев и англичан ⁇ Буш. Бушем сейчас называется австралийская роща, еще так называется роща в Новой Зеландии, есть буши и в Южной Африке, и немного похожа на буш африканская савана. Теперь печать у нас получится такой. Озера, пойма, поля, роща, лес получилось красиво получилось складно вот теперь можно немного рассказать о том как селились люди в природных полосах свои дома люди ставили на земле в полосе леса можно сказать они ставили свои дома на краю леса или в самом начале леса а перед домом в сторону реки они устраивали себе дворы и хозяйства и цепь этих дворов тянулась в полосе редколесья то есть в полосе рощи и цепь Дворов с собой эту полосу Рощ замещала. За полосой Дворов в сторону реки идут Поля, а там дальше за Полями – Пойма, и еще дальше – Вода. Между Полями и Дворами жители прокладывали особую дорогу, которая называется – Околица. По Околице можно ходить вдоль села от одного Двора до другого… Или, можно сказать, по Околице вдоль Дворов можно гулять. И, конечно, конечно, дорогие друзья, не все так гладко, как я рассказываю, не все так ровно с этими полосами получается и у природы, и у людей. На самом деле, бывают эти полосы друг с другом смыкаются, друг друга перекрывают, и бывают они даже смешиваются, перемешиваются. Все эти природные полосы достаточно условны. Например, поле может глубоко вклиниться, в оборону Леса, и Лес далеко отойдет от Реки. Напротив, заросли Кустов и Лесок могут из Рощи выйти в Поле, и иногда они даже спускаются в пойму Реки. Такой заскочивший в Поле Лесок-Рощица называется Гай. И вот оно, это непонятное слово Гай… Слово Гай сейчас понимают очень плохо. Для многих оно вообще слово какое-то загадочное. Многие плохо понимают, в какой такой гай парень хоть на хвылыночку зазывает девушку великой украинской песни Ничья комесячна. Сейчас я немного вам, уважаемые друзья, это поясню. Для этого давайте пройдемся по полям еще раз. На селе дома вдоль реки ставят так, что если смотреть из дома на реку, то сначала глаза выходят из дома во двор, в котором содержатся все домашние животные и в котором у человека всегда куча дел. Дворовые ворота всегда выходят в сторону поля, в сторону реки, в сторону выпаса. И у всех так. Получается, ворота всех дворов обращены в сторону полей и в сторону реки. И они стоят в общий ряд. Сразу за воротами находится дорога, которая называется околица. Ворота всех дворов стоят вдоль околицы. Или можно сказать, околица идет вдоль сельских дворов. Околица ⁇ это дорога, которая отделяет подряд стоящие дворы, села от полей. Околицей дорога околица так называется от того, что она идет вдоль... Калит. А слово Калита есть старое русское название Ворот. То есть Ворота и Калита есть одно и то же. Слово Калита раньше писалось через Ижицу. И если слово Калита читать через Ижицу, то получится Каиджита. Слово Каиджита или Каиджита имеет отношение к слову Ходить. Эти слова одного извода – слово Кайджита – можно прочитать каилита и отсюда Калита, или Калита. Кстати, у нас по сей день слово Ворота также в одних выражениях звучит как Ворота, а в других – как Ворота. Рядом с Воротами-Калитами всегда находится Калитка. Калитка есть маленькие Калита или Маленькие калита, А сразу, за Околицей, Поле… Как правило, Поле является для всех Дворов, для всех Хозяйств общим выпасом… Скот и другие обитатели Дворов утром выгоняют в Поле, и вся Дворовая Живность, вся их компания гуляет там с такими же компаниями соседей до самого вечера… Если Животным нужно попить, они все идут к воде. А все гуси и утки у воды уже там. Они с самого утра там плещутся и проводят там все свое время. Пока скотины и птицы гуляют, гуляют в полях, во дворах идет работа по очистке и устройству их жилищ. Работы во дворе всегда не в проворот. особенно если всякой живности в нем проживает много. Во дворе, что называется, от темна и до темна, работали и мужчины, и женщины. Вот так все там и жили. Вот так там все и живут по сей день. А о великой украинской песни Ничья Комися можно продолжить: Есть еще что сказать. В этой песне парень ждет девушку у ворот ее двора. Если ворота называются калитами, то о том, кто долго возле них находится, ходит туда-сюда в каких-то ожиданиях, говорят, что он возле калит околачивается. Слово околачивается означает долго находиться рядом с калитами-воротами. А если ворота называть воротами, то о том, кто возле них околачивается, говорят, что он возле ворот вертится. Итак. Парень околачивается возле ворот девушки и зазывает ее в гай. На северо-русский городской язык начальные слова этой славной песни можно перевести так: Выйди, любимая, работай утомленная, хоть на минуточку, в. Ну, вот не хочется говорить, что он зовет ее в кусты или в заросли. Поэтому скажу так: он просто зазывает ее выйти за околицу. Он зазывает ее в тенек какой-то растительности за околицей. Вот она, эта самая растительность за околицей и есть гай. Эта растительность в поле или со стороны поля небольшая как бы рощица называется гаем. Слово гай есть сокращение слова Герумай или Герымай. Но и эти слова, в свою очередь, сами есть сокращение исходной основы. Слово ГАЙ есть сильное сокращение исходной основы. А другими правильными сокращениями этой основы являются слова ГЕМАЙ, ИГРА и ГУЛЯЙ. От слова гимай происходит фамилия ГЕМАЕВ, а от слова ГУЛЯЙ происходит фамилия ГУЛЯЕВ и слово ГУЛЯТЬ. Поэтому по всему можно сказать, что парень, зазывая девушку в гай, зовет ее погулять, хочет с ней поговорить, поговорить наедине. Таким образом, слово "гай" родственно русским словам "игра" и "гулять" и не русскому слову "гейм". Вот такая у нас есть замечательная песня. Наводит она на размышления. В ней много украинских южнорусских слов, которые у северян вышли из употребления, но которые могут нам многое пояснить в нашем общем языке. Час у южан будет годына, а минута хвылына. Но хвылын в године столько же 60, все в порядке. И у нас на рассказ о реке и окружающих ее полях и рощах есть еще хвилын 15. Так что. Не будем терять времени, пошли дальше… Рощица в Поле есть Гай, это понятно. А если Поле заросло низкими кустами и всякой никчемной травой, заросло всякой Всячиной, то такое Поле называется Запущенным Полем. По-другому Запущенное Поле, покрытое всей этой бесполезной Всячиной, называется Пуща. Никто его не пашет. Никто в него не сеет, никто в нем давно ничего не выращивает. Слово пуще одного извода со словом пусто. Так же, как роща может зайти на территорию поля или выдвинуться в поле, так и само поле тоже может зайти в пойму реки, может в нее спуститься. Тогда этот спустившийся в пойму и подошедший близко к воде клин поле называется лук. Лук тоже не пашут и не засевают. Он близок к воде. И есть большая опасность, что с него все смоет. Но на нем всегда растет хорошая, высокая трава, которую косят и собирают на корм скоту. Да и сами животины могут на нем пастись. Лук на реке самое хорошее пастбище, самое вкусное пастбище на свете. Слова пастись. Пасти, пастбище и пастух происходят от слова яства, которое есть старое чтение слова еда. То есть слово еда раньше было словом яда, а слово есть раньше было словом ясть. И слово пастбище есть слово ястбище с приставкой по. Пастбище есть упрощение слова поястбище. Слова Пасти, Пастбище и Пастух – есть слова одного извода со словами Спасение, Спас, Спаситель, Спасатель и Пасха. И в этом же изводе состоит слово Поле. И все это, несмотря ни на какие другие языки. Но не будем сейчас совсем уж в сторону уходить-уводить, и поговорим немного о Соответствиях и о Ясне. Дорогие друзья! В прошлом нашем, двадцать восьмом уроке, я уже рассказывал вам о соответствиях частей человеческого тела природным зонам. Соответствия эти таковы. Поясни тела соответствует половым органам. Роща соответствует животу. Лес же соответствует груди. Стало быть, различные хозяйственные постройки человека тоже следуют всем этим соответствиям. Лес соответствует груди, и получается лес с грудью соответствует дому, а Роща и соответствующий ей двор соответствуют животу. Животу соответствуют животные и живность. Животу соответствует весь двор и все живое в нем. Получается дом соответствует лесу, а двор роще. Да, наша грудь есть наш дом. Когда мы кого-то обнимаем и прижимаем к своей груди, мы тем самым заводим его или ее в свой дом. Ребенок прижался к груди мамы, и он дома. Вот так все ладно и складно устроено в природе. Теперь для большей, для большей ясности давайте пройдем все природные полосы в обратную сторону. Лес соответствует груди. Роща соответствует животу и внутренним поверхностям рук. Поле, как я уже сказал, по телу соответствует половым органам. А река с поймой соответствует следам ног. Все. Соответствиями по телу более-менее разобрались. Осталось разобраться теперь с самой природой. В природе роща может клином вдаваться в поле. Поле может вдаваться в пойму а Пойма может вдаваться в воды реки, образовывая на ней Косу… В свою очередь, воды реки тоже могут вдаваться в Пойму, образовывая в ней Тихую Заводь, которая может называться и Заводью, и Заливом, и Озером, и Охотой… Мелкая Заводь, Мелкий Залив на реке почти всегда зарастает тростником, рогозом и камышем. Камышом Железа… И такие заросли по-русски называются железниками. Железняк есть Заросли Камыша. Русские слова Железняк и Камыш происходят от чтения одной и той же основы, но в разную сторону. Однако, слово Камыш сейчас считается словом нерусским. В науке принято, что слово Камыш есть слово каких-то Тюркских народов. Пойма, заросшая камышом, может вдаваться в поле. И этот ее узкий заход в поле называется балка. Как правило, балка получается от впадающей в пойму реки небольшого ручейка или речки. И, наконец, поле может вдаваться в рощу. Такое поле называется лощина. И все. Чувствую, как я достал уже некоторых своими изводами. Изводы, изводы, изводы… Одних раздражает то, что он ничего нового так и не узнал… Других раздражает то, что сведений… Новых очень много… Они разнородные, не собраны по темам… Третьих раздражает подача… Одним – одно не так, другим – другое… Никак не можем мы всем вам угодить, дорогие друзья. Да, наверное, и не сможем никогда. Хоть и стараемся. Мы очень стараемся, чтобы наши уроки были легкими и интересными. А если вы устали, нужно просто все остановить, отдохнуть и потом дальше. А я тем временем продолжу. Во всех природных полосах жизнь течет, протекает более-менее спокойно. Ну, если не считать ливней, ветров, снегов, метелей и бурь. Но это все не такая уж беда. Настоящая беда это очень большой разлив реки. Река весной и осенью разливается и затопляет свою пойму. Но иногда, я недавно об этом говорил, она разливается так, что выливается из своих берегов. Особенно неспокоен весенний разлив. Здесь или доход. И тайне снегов, и дожди, и дожди, и дожди. В большие разливы вода с реки бросается на поля. И пучина бушует на них по несколько дней. Однако бывает и так, что разлив становится очень и очень большим. Вообще страшным. Тогда пучина накрывает не только поля, но и примыкающие к ним рощи. А это означает, что там, где живут люди, пучина накрывает и поля. И дворы хозяйства, а может быть, и дома. Уйдет вода со двора, все разорит, разворотит, переломает, все смоет, долго потом приходится восстанавливать хозяйство. Такой большой разлив реки большая беда. И такой потоп сродни большому пожару. Но река приносила большие беды в села не только своими неспокойными водами. Она приносила беды и другие… В былые, стародавние времена ходили по рекам на своих ладьях разные разбойники. Ладьи у них были плоскодонными, с небольшой осадкой… На ладьи парус был, и на веслах люди сидели… Ходили разбойники где под парусом, где на веслах, а где и волоком приходило свои корабли перетаскивать… Разбойники раньше у всех были свои. На всех реках, ходили они недалеко и грабили только соседей. А у северян, у новгородцев, были большие объединения людей, которые, плавая ходя на особых судах у шкуях, как помогали купцам, как помогали в обороне разным крепостям, так и грабили города и села и чужие, и свои. Ходили они в дальние походы. И даже в очень дальние. История нам говорит, что они уходили, как будто даже далеко за Урал. Часто ушкуйники совершали свои походы и свои набеги на свой страх и риск. Набегут на село, разграбят все, переломают и айда назад на реку. Поплыли дальше… Слово «ушкуй» тоже есть сокращение. К прямому чтению основы этого слова имеет отношение слово шхуна, а от обратного чтения его основы происходит слово яхта. Значение слова ушкуй ⁇ раковина, морская раковина, а ушкуйка ⁇ это маленькая ракушка. И еще ушкуими называли иногда небольшие заливы на реках со стороны высокого берега. К слову ушкуй Имеют отношение фамилии нашего великого адмирала Федора Федоровича Ушакова и фамилии великого британского адмирала Городцова Нельсона. Последствия набега разбойников-грабителей на дворы селян очень похожи на последствия большого речного потопа. Либо разбойники побушевали, либо вода. Результат один. На южных степных землях и на южных реках. За похожесть последствий нашествия большой воды с реки и нашествия разбойников-грабителей на села в истории было принято очень большие половодья называть разорительными нашествиями Половцев, а очень большие Паводки назвали нашествиями Печенегов. В науке принято, что Половцы и Печенеги – это такие степники, что так называются Степные Жители. Поэтому считается, что они не по рекам приплывали, а нападали на села со стороны степей. О слове половодье я уже говорил, скажу пару слов и о слове паводок. В слове паводок сократилось по правилам слова прямоводок. А слово прямоводок означает большая вода или главная вода, примерно где-то так, или первая вода. Слово Печенек происходит от слова Пуч или Пучина и слова Онега… А слове Онега не сегодня… На сегодня, пожалуй, хватит… Пока вот у нас небольшое УРА за наш язык… Нам нужно с ним еще работать и работать… Делаем мы с вами, дорогие друзья, что ДОЛЖНО ДЕЛАТЬ… И потому ничего не боимся… До свидания. Будьте здоровы. Я камисяч, назоряная, ясноя, видно, хоть и руки сбирают, Зыды похованая, Почла на но